Всем привет, дорогие друзья, с вами Шахара, сегодня, наконец-таки, наконец-таки, ролик. ролик. Да. Почему меня не было, я не снимал ролики? Все потому что у меня просто закончились идеи, что снимать. Просто у меня не было идей, в прямом смысле. Я что-то хотел снять, но я не знаю как это. И если я это хотел сказать, то мне для этого нужны были помощники. А помощники не выходят в сеть, а искать новых не хотелось, потому что им придется все объяснять, как это все надо. Но мне этого не хотелось. Вы понимаете, теперь о чем я? Вот так вот как-то и жил я. Фух, вроде все сказал, что хотел. Наверное все. Но это не точно. Сейчас я нахожусь на сервере по криферству. Это тот сервер, там где, короче, подсказка в верхнем правом углу вам о, о всем будет говорить. Эм. Блин, ночью спать как-то не хочется. Чтобы темнело, хотя нет, да, вроде темнее, это а вроде нет. Кто знает, кто знает. Тут много кто, походу, побывал. Походу многие люди знали о том, что можно выйти за границы. <кười> <кười> Пардон. Извиняюсь. Очень сильно хотелось чехнуть. Я еле как сдерживался, но все-таки не получилось. Извините, извините, простите. Ой. Надо будет это вырезать, если я не забуду. А ладно сегодня в 18.50 это уже где-то будет 19 часов по чате будет прямой эфир не ну серьезно ночь наступает как ночь каким-то образом выживать что здесь за человек который любил любил дрима что вот прям прыгал и прыгал тут вот он походу сбился я не нашел никаких Вы что угорает каким блок так шо это удаст, шо это это что это вот что это вот что-то что-то непонятное непонятно что какие-то постройки какие-то волды Нет, путь по безграничным по без... Фу, господи, язык не поворачивается. Сегодня суть ролика такова. Мы взламываем систему какого-нибудь пацанчика. Ладно, шутка. Шутка. <зап Bird> так что не боимся, не боимся. Все-все как говорится, нормально. А может и нормально. А, ладно. Я не говорю, то что я не буду плыть. Без лодки. Если вы вдруг слышите какую-то странную нотку в моем голосе, то знаете, у меня сейчас утро, если это можно назвать утром, час дня, конечно же. Ну так, мелочь, мелочь, Туда. Как мол? Скажу. Нужно небо. Стоп. Вы вот это вот тоже видите? А вот это вот... Это такое. Плывем обратно. Да, вот такие мы переменчивые. Что это? А, это озеро Лавы. У меня просто не прогрузились. Ну ладно. Так что, да. Я, я даже не знаю, что теперь сейчас еще расскажет. А Про то, что у меня произошло... Произошло обновление на моем сервере до версии 1.17.1. Это да. То, что у нас. То, что на, на, на нашем канале 22 подписчика, это тоже, я знаю, но у нас будет стримы только на круглые цифры. Наша цель еще не.. Наша цель теперь 30 подписчиков. Так что не забываем. Господи, сколько я уже путешествую, Надо бы привал сделать. Наша цель 30 подписчиков. Это.. Эх, нет, я не Поэтому мы до этой цели все еще идем и идем. Нам есть куда стремиться. После 30 подписчиков у нас, знаете, какая цифра будет? 40 подписчиков, Удивил, а? Удивило, а? <с terror> Наверное, нет. <с terr> потому, что так, потому что это и так было логично. До Рима. Плывем. Доплыли. Отчаливаем, братья. Я весь привык до донитры Даницы. Данитры! Даницки! ней. Теперь очень холодно! Голод! Четыре окачка! Нормально вообще! Она даже нет нечего! Короче, как тут соединяется с этого сервера? Нет, нет ай, ай, ай, ай, ай, ай. это было. Эм, вы чё так и стоите у АФК? Понимаю. <связывая> <связывая> Тупые еще тупее. Ах да, я забыл. Стоп, а что если... Так если вы слышите какие-то скрипы, то не обращайте внимания, это у меня просто стул старый, его менять надо. А у меня нет денег. Блин, напишите в комментариях, есть. Напишите в комментариях, есть ли какие-то такие компании, которые вот просто не обманут, но на них можно заработать. Потому что мне нужны деньги, я нужны деньги на новый компьютер, на новый стол, на новый стул, на новый экран. У меня экран компьютера ужасный. Так что вот, так что... Пожалуйста, умоляю вас, напишите в комментариях, есть ли какие-то способы за... заработка. И тут после этого, как я выложил этот ролик, YouTube. Бан. Причина. бана Вымогательство денег. Типа этого. Адам. Там. Там. Там. Там. Там. Там. Там. Та-та-тапс. Скучно. Очень-очень скучно. Не знаю, че, какую балду я сейчас. Короче, короче говоря, стрим будет в 18.50. Э -э можете посмотреть, зайдя на мой дискорд сервер, который будет в описании этого ролика. Ну а так. Я желаю вам только лишь посмотреть эту прямую трансляцию, чтобы она прошла удачно для нас всех. Также в пятницу тоже будет стрим, поэтому не пропустите эти два стрима. Я вас предупредил, а так с вами был Рушахара. Всем спасибо за просмотр, приятно вам провести сегодняшний день. Всем удачи, всем пока-пока.